Очень многие люди, по какой-то странной причине, которую я назвал бы самообманом, убеждениями, они считают себя особенными. Это касается совершенно разных сфер влияния. Бывает так, что человек выиграл в лотерею или на игровых автоматах, в казино, там, я не знаю, и он начинает думать, что он удачливый, что фортуна повернулась к нему лицом. Точно так же касается и людей религиозных, которые уверены в том, что их слышит Бог, что они какие-то особенные. Я довольно часто с ними общаюсь. Ну, как общаюсь? Скажем так, реагирую на их гавканье. Так вот, они довольно часто приводят такие доводы, которые любому разумному человеку кажутся шизофреническими. Однако, не стоит забывать о том, что многие из них действительно уверены, убеждены в том, Настолько сильно они себя убедили, что их слышит Бог. Понимаете, да? Вот у кого есть, как говорится, светлый разум, кто способен к логическому мышлению, к размышлениям, к анализу, тот прекрасно понимает, что это чушь. И вся наша особенность, если это вообще можно так назвать, это все у нас его наши поступки. То есть у нас что-то получается лучше, чем у других. Но это не везение и не какое-то особое стечение обстоятельств. Это не, не какая-то воля Бога, какого-то там сказочного. На самом деле это либо опыт и наше знания, практика, опять же. Знаете, почему погибают какие-то каскадеры, люди, которые ходят по краю, ходят по лезвию, образно выражаясь? Потому что в определенный момент у них исчезает страх. Самоуверенность, чрезмерная самоуверенность. Именно вот об этом я хотел сказать. Почему? Потому что я в своей жизни очень много видел моментов, которые глуп человек назвал бы, там, предположим, чудом или потугами судьбы, что ли. Но я понимаю, что данные ситуации они были вызваны положительный исход данных ситуаций был вызван исключительно какой-то случайностью, которая вполне допустима, вполне закономерна. Я говорил вам о том, что чудес не бывает, и достаточно подробно раскрывал эту тему. В данной ситуации хочу обратить ваше внимание на свойства человека. Как люди становятся наркоманами, игрозависимыми, если так можно выразиться, алкоголиками, ну и прочее-прочее. Как люди вообще развивают в себе вредные привычки. У человека есть такое свойство, как увеличение дозы. Если человек, предположим, по чуть-чуть принимает алкоголь, то не видя в этом страха, не видя в этом опасности, не ставя себе преград, этот человек будет постепенно увеличивать дозу алкоголя. Ну, возьмем его как пример. Это самый простой, самый доступный, самый распространенный в нашем кругу. Изъян в человеке. Действительно изъян. Даже не вредная привычка. Так вот человек, он либо увеличивает дозу, либо начинает сокращать промежутки между приемами данного препарата. Не совсем подходящее слово, но все. Яда. Яда, отравы. А То же самое происходит во многих других направлениях. И это очень опасно. Люди придумали такие понятия, как статус, чтобы выделить себя из общей толпы, из общей массы. Да, возможно, это так. Вы лучше других, вы умнее других в какой-то степени. Человек не может быть во всем и всем хорош. Ну, возможно, да, вам в чем-то удалось добиться каких-то результатов. Вы стали богаче, чем другие, вы стали влиятельнее, чем другие. Но это не делает вас особенным. Это очень важный момент, который человек должен понимать и всегда себе о нем напоминать. Знаете, существовала такая легенда. По-моему, я говорил вам о ней. Не знаю, было ли это в действительности, потому что вся наша история переписывалась уже столько раз. Но сам факт хотел обратить ваше внимание вот, на подобного рода события. Когда, предположим, Цезарь в Древнем Риме после Великих Побед и Великих Свершений проезжал на параде на Колеснице, там, по площади по какой-то перед народом, который кричал ему Вива, Вива там. Вива, Цезарь, там, я не знаю, какие конкретные слова они там кричали, если вообще кричали. Но суть в том, что по этой легенде с ним рядом всегда стоял раб, который на ухо Цезарю всегда шептал одну фразу Ты всего лишь человек. То есть таким образом, как бы возвращая его на землю, возвращая его к истине к осознанию того, что он все же смертный, он все же такой же человек, как и все другие. И это очень важный момент. Хочу обратить ваше внимание на него. Почему? Потому что, несмотря на все достижения, если вдруг в какой-то момент вы зазнались и посчитали, что вы особенный, и вам что-то не страшно, это очень большая опасность, которая в последующем может привести к огромным последствиям, негативным в том числе. И, может быть, даже в первую очередь. Если вы будете всегда напоминать себе, что вы просто человек, то вы не утратите такие качества, как осторожность, предусмотрительность, расчетливость, экономичность. Ну, и многое-многое другое. В таком духе. Понимаете, к чему я клоню? Многие люди вокруг нас, они по-разному себя обманывают. Я... Всегда был против самообмана, потому что это заблуждение. Если вы трезво будете взвешивать свои поступки, принимаемые решения, то, возможно, в будущем вы сможете просчитать факторы риска и сделать свою жизнь, пусть не целиком, но все же максимально безопаснее. Если вы будете помнить всегда, что вы простой человек, то также вы никогда не забудете, что рано или поздно наступит момент, когда вас не станет. И вы будете строить свою жизнь грамотнее, однозначно грамотнее. Наверное, это хорошо в наших обстоятельствах, когда с миром творится черти что. Когда экономики начинают трястись все чаще и чаще. Когда кризис для нас уже абсолютно привычное слово. Всевозможные пандемии, ограничения, несоблюдение прав но плевательское отношение к конституции, к закону и многое другое. И я не говорю уже о том, что люди добровольно превращают себя в потребительское рабское стадо, что люди добровольно вгоняют себя в долги. Совершенно легко берут кредиты, и если вы посмотрите статистику, какое количество людей сейчас закредитовано и сколько денег граждане вашей страны должны банкам, то вы будете в шоке, потому что это исключительно отрицательный показатель. Это негативный показатель, который рано или поздно, как большой гнойный чили, лопнет и выльет все это на поверхность. И от этого никому не будет хорошо. Вы можете быть, конечно же, относительно особенным человеком. Опять же, на фундаменте своих знаний, своего опыта, своей практики. Лет, многих лет, применения каких-то своих знаний. Опять же, опытов, экспериментов. Вполне вероятно, вы можете иметь более, скажем так, художественный какой-то взгляд, более мастерские, что ли, руки. Ну, в общем, у вас может быть что-то получаться лучше, чем у других людей. И на самом деле это не показатель того, что вы лучше, что вы особенный. Просто вы прочувствовали это в себе, заметили, вытянули изнутри, Сделали лучше, развили и применяете в жизни. У кого-то это получается, у кого-то нет. Знаете, даже мышление, если смотреть на людей, можно заметить, что мы очень сильно отличаемся друг от друга. И каждый движется по своей полосе. Каждый, в конце концов, воспитывался в своем семейном кругу, в своих каких-то традициях. Может быть, вообще в отсутствии таковых. Помните, что вы человек. Помните, что вы смертный. Помните, что есть неизбежности. Берегите себя, будьте осторожнее, будьте внимательнее, будьте умнее, будьте разумнее. Изучайте то, что вокруг и аккуратно, взвешенно делайте шаги. Тогда, в принципе, в вашей жизни все будет замечательно. Как бы это, может быть, не звучало, я не знаю, так немножко черство, что ли, с моей стороны. Вы не особенный, вы такой же, как все. Но поступки ваши могут отличаться от поступков других людей. И даже очень сильно. А то, что, предположим, вам где-то исключительно повезло. Знаете, даже джекпот, лотерею, вот если брать в расчет мою страну, мой город, это примерно 1 к 3 миллионам. Не такая редкая цифра, если посмотреть. В принципе. И в казино. Черное, красное. Примерно 50 на 50, если не считать зеро. Так что удача. Мне кажется, это все выдуманные понятия, которые не имеют места в нашей жизни. Обратите внимание на свою реальность. Осознайте свою реальность. Примите ее такой, какая она есть. И исходя из этого, если есть потребность, сделайте ее лучше. Без каких-то амбиций, без каких-то статусных моментов. Просто цените то, что есть. Берегите себя. Всего доброго.